Линия готова, муэкспрессия. Город 519. 11. Город 119. 11. Город 519. Второму номеру отбой один бис отбой. В подсобном помещении. Площадь 5 метров квадратных. Загорелся холодильник. 15 понятно, второму номеру отбой, одному бизнесу а в подсобном помещении холодильника на площади 5 квадратных метров 8,